Здравствуйте, дорогие друзья! И Миссис Катарлия Дуслар. Рад, что сегодня мы все вместе, вместе с вами участвуем в общероссийских празднованиях по случаю Тысячелетия Казани. Это наш общий праздник и событие поистине общенационального масштаба. Свой юбилей отмечает один из древнейших на Земле центров евразийской цивилизации. Город уникальных памятников прошлого, известного своими традициями университета, современной науки и передовых производств. На этой земле выросло не одно поколение великих просветителей и поэтов, ученых и мастеров, героев и полководцев. Некоторые вещи хотел бы подчеркнуть особо, и поэтому осмелюсь, попробую произнести эти несколько слов на татарском языке. Казанын мен Это еще не все, что я имею. безнан да и объектив проблема варда. Хемчин магисенде уникальный расшир дулетчиленен, барлик эстенлек ашек курене, куб Касверлик куб Мелетлик чен куб конфисиале дулетчилене дулетчелек. Казем бердан. Россия миллионы, миллионы, э, Фармалиш труда лишь трудно, потому Халик тарихи, и Для тех, для тех, кто только начинает учить татарский язык и не все понял, что я сказал, я бы хотел остановиться только на одной мысли из того, что сейчас прозвучало. Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Символично, что по одной из версий в основе названия города лежит тюркское слово «казан» – «котел». Не буду здесь вдаваться Подробности семантического спора, но Казань – это действительно то место, где веками создавался неповторимый сплав языков, традиций, обычаев и культур народов России. Считается, что колыбелью Казани была Волжская Булгария, высокоразвитая и процветающее государство раннего Средневековья. На этом пространстве проживало целое множество поволжских народов России. И здесь, как своеобразные этно этноконфессиональной лаборатории, в течение многих веков формировались и вызревали традиции жизни, значительные по своим размерам территории. Великая река, Идель, Волга, как древний торговый путь, издавна соединяла народы. И как свидетельствует история, предки современных татар уважали обычаи и веру своих соседей. Эту традицию в полной мере воспринял и продолжил сам татарский народ который изначально формировался как сплав разных этносов Евразии. Общеизвестно, что многовековые отношения Москвы и татарских ханств складывались по-разному. Однако даже в самые сложные периоды, даже когда возникали конфликты, они не носили характера межэтнической и религиозной вражды в основе своей. Они были типичны для того времени борьбой за влияние над новыми территориями. Больше того, ряд отечественных историков прямо называют историю Золотой Орды частью истории самой России. И еще задолго до появления централизованной российской государственности было немало примеров политического взаимодействия русских и татар, их интенсивных торговых связей, тесного переплетения интересов. Есть и прямые свидетельства взаимного участия в военных действиях русских на стороне татарских ханов, татар – на службе у московских правителей. Фактически, защищаясь от других наземных захватчиков, и Русь, и Поволжские ханства одновременно, а часто и вместе, отстаивали право на то, чтобы окончательно укрепиться на своей исконной земле. По мере же становления и укрепления нашего единого, нашего общего государства, Россия, развиваясь как многонациональная страна, смогла органично интегрировать богатейшие наследия Поволжской земли. Или, как говорил Лев Гумилев, великой степной культуры. Не случайно здесь поставлен ему памятник. Больше того, строя прочные и долговременные отношения с Казанским ханством, русские правители начали вполне осознанно формировать Россию как интегрированную евразийскую державу. Подчеркну, здесь, в Поволжье, больше, чем где-либо видна роль России как моста, связующего две великие цивилизации – европейскую и азиатскую. Здесь особенно понятны все сложности и все приобретения многовекового диалога и синтеза двух богатейших культур. И впоследствии целый ряд особенностей государственного устройства в России, а также черты имперского политического сознания, были предопределены именно отношениями с поволжскими ханствами. Российское централизованное государство восприняло многие элементы финансового, военного, налогового и управленческого устройства Золотой Орды. Без преувеличения принцип терпимости и национальный, и религиозный стал центральным в формировании российской государственности. А в середине XVI века вхождение народов Среднего и Нижнего Поволжья в состав Московии превратило ее в крупнейшую и влиятельную мировую державу. Благодаря межэтническому единству наша государственность выдержала, выдержала многие испытания, включая испытания смуты начала 17-го столетия. Именно Казань стала одним из инициаторов формирования второго ополчения, освободившего Москву в 1612 году. Именно из Казани уходили тогда грамоты с призывом объединиться против общего врага. Из Казани уходили полки на Ливонскую войну, а позднее на фронты 1812 года, на фронты Великой Отечественной войны. Имена героев вашей славной земли навечно вписаны в летопись российской ратной славы. В состав русского войска татарские полки входили, начиная еще со времени формирования единой государственности, и позднее своей смелостью и мужеством заслужили почетное право служить в гвардейских частях. Хотел бы отметить и другое. Исторически Казань сыграла огромную роль и в развитии деловой жизни России, в расширении ее экономического и политического влияния. Достаточно сказать, что казанские купцы, прежде всего этнические татары, были своеобразным авангардом продвижения отечественного капитала и политического влияния Российской империи сначала в Сибирь, а затем в Среднюю Азию и Закавказье. Дорогие друзья, Россия всегда была сильна гармонией и взаимообогащением множества традиций, языков, самобытных культур. Этот опыт, эти преимущества были использованы и при формировании принципиально новой федеративной государственности России. Создание федерации – это всегда сложный и длительный процесс, и в любом государстве он требует поиска взаимоприемлемых решений пути преодоления конфликта интересов мы вместе смогли преодолеть опасные центробежные тенденции, спровоцированные распадом Советского Союза. Добавлю, все регионы России прошли свой, непростой путь поиска и отработки оптимальной модели. Процесс выстраивания отношений между федеральным центром и субъектами федерации еще раз доказал крепость исторического единства российской многонациональной нации. Единство, которое опирается на подлинную народную мудрость. Должен здесь особо отметить и роль руководства Татарстана. Тогда, в трудный период начала 90-х годов, ему удалось в ходе продуктивного диалога с Федеральным Центром достичь необходимого сочетания общегосударственных и региональных интересов. Мудрость проявил в свое время, Митрий Шарипович. Молодец, спасибо ему большое. Несмотря на острые противоречия внутри самой республики Татарстан, тогда вновь осознал и подтвердил свою неразрывную связь с российской государственностью. И то, что все эти годы на земле Татарстана царит политическая стабильность, религиозный и межнациональный мир – это наше общее и, без всякого преувеличения, бесценное достояние. И, разумеется, крайне важную роль в этом играет ответственность и миролюбие духовенства, как мусульманского. Так и православного. Во многом благодаря такому согласию и, конечно, усилиям всех татарстанцев республика демонстрирует сегодня впечатляющие успехи, вносит веселый вклад в общий социально-экономический подъем нашей страны. Сегодня по доле промышленного производства Татарстан ходит в пятерку наиболее развитых субъектов Федерации. Здесь один из самых высоких по России уровень уровней инвестиционной активности и жилищного строительства. Бурно развиваются наукоемкие производства, сельское хозяйство, растет благосостояние населения. И нет сомнения, что успехи татарстанцев будут служить и дальнейшему развитию республики, и могуществу всей нашей огромной Родины. Уважаемые друзья, хотел бы сегодня отметить и работу Оргкомитета и руководства Татарстана, и городских властей по подготовке этого праздника. В подготовку празднования был вовлечен широкий круг российской и международной общественности, а также столь влиятельные организации, как ЮНЕСКО и Тюрксой. И, конечно, мы очень высоко ценим самое заинтересованное участие наших уважаемых партнеров из стран Содружества. Давайте поприветствуем, скажем вам спасибо за то, что они сегодня вместе с нами. и совместные усилия привели к весомым результатам. И в первую очередь для города и его жителей. Много было сделано для повышения качества жизни людей, для развития социальной и транспортной инфраструктуры города. Тысячи людей въехали в новые квартиры. Суперсовременный мост соединил берега реки Казанки. Я уже не говорю о реставрации уникальных архитектурных ансамблей, таких как Казанский Кремль, Благовещенский собор, и строительстве мечети Кулшариф, где мы сегодня были. Просто замечательно. Завершая свое выступление, еще раз отмечу, сохранение социального, межэтнического и межрелигиозного мира это краеугольное, принципиальное условие успешного развития России. И любая попытка его разрушить, это вызов нашему будущему, угроза суверенитету и национальной безопасности страны. В своем противодействии национализму и экстремизму государство надежно опирается на все субъекты федерации, на общество, на выборные и гражданские институты. А идеология согласия – это самое надежное средство, чтобы привить, привить стойкий общественный иммунитет ко всем видам нетерпимости и сепаратизма. Дорогие друзья, юбилей Казани – это, безусловно, праздник всей России. Но прежде всего, это праздник самих казанцев. Мы, конечно, доставили им много неудобств нашим пребыванием и передвижением. Я вижу, каковы меры безопасности в городе. Мы просим нас за это простить. Но я от души желаю всем жителям города. Вашему городу желаю процветания, мира, благополучия. И еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Спасибо.